Что такое программы лояльности в рознице, зачем они нужны, какую пользу они несут и когда они бесполезны. Самый классический, привычный нам способ – это пластиковая карта, которую покупатель должен носить с собой и которая дает этому покупателю скидку. У классического способа два главных недостатка. Первый основной он уменьшает нашу прибыль. Сразу бесповоротно, замен может быть на повторные продажи. А второй недостаток с покупательской стороны необходимо носить с собой пластиковую карту для того, чтобы получить обещанный покупательский труд. А есть более совершенные, более эффективные по соотношению эффекта к затратам, результатах к затратам программы лояльности. Наиболее популярные из эффективных современных программ лояльности. Это баллы, которые обмениваются на дополнительные продукты, услуги, не на скидки. Мы покупателю даем ценность, которую он воспринимает по розничной цене, но мы теряем при этом только себестоимость. Кроме того, чрезвычайно эффективно создавать у покупателей чувство причастности, общности. Если вы торгуете товарами повседневного спроса, то самое эффективное – это баллы в обмен на товары повседневного спроса. Но если вы торгуете товарами специального назначения, хобби рынок, товары для профессионалов, товары культурного назначения, один из надежнейших способов залоялись покупателей – это создать Социум, социальную группу, общество вокруг вашего магазина.